Песер уже не вернет нам Того, кто для нас был дороже, чем друг И солнце взойдет, и утро проснется Но только его не увидим мы вдруг А память прочтет нам о вечной любви и мы на мгновение постоим у черты И только голос его будет с нами всегда И сила воли его даст нам сил и огня И где-то там в небесах он поплачет за нас И ее слезы с дождем окропят Вечность раз каждый из нас в своем сердце поймет, Кого потерял и уже не вернет. А он для нас всех просто жил и любил, И голосом сильным был, не повторил. А память прочтет.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 Слезы с дождем ограбят вечно празд. Учерти И только голос его Будет с нами всегда И сила все воли его Даст нам силы и огня И где-то там в небесах Он поплачет за нас И ее слезы с дождем Окропят вечный раз И только голос его